Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу показать свой огород на подоконнике. Итак, на подоконнике спокойно можно вырастить базилик. Как вы знаете, мы сеем семена. Взяли, насыпали грунтом, утрамбовали его слегка, разложили семена по поверхности, увлажнили грунт. Можно прикрыть пленкой и через Буквально в течение недели у вас появятся всходы базилика. Петрушка выращивается, всходит дольше, но если вы замочите в теплой водичке, допустим, с вечера и утром посеете, то петрушка взойдет также в течение недели. И вот недавно нам подарили вот такой перчик жгучий. Также он спокойно выращивается на подоконнике, на балконе. Вот, видите, тут даже красный перчинка есть, много зеленых, супер острый перец. И я хочу попытаться сегодня его размножить для того, чтобы омолодить такое растение. Но мы не, я не буду трогать те веточки, на которых есть перчинки. А вот здесь у меня в этом районе, как видите, Перчинок нет. Я не знаю, я проэкспериментирую. Срежу пару череночков и посмотрим, они пустят корешки или нет. Вот я срезала пару черенков. Таких надо полуодребесневших уже, не слишком молодых. Вот, налила в банку воды кипяченой, чтобы она была мягче, мне проще и быстрее, и быстрее появляются корешки устанавливаю вот так черенки. Вот. Можно здесь установить ограничитель, крышку из картона или из скотча. Сделать ограничитель, чтобы туда не проваливались черенки. И сверху прикрою, прикрою лофановым пакетом. Если этот эксперимент удастся, говорят, что через месяц появляются корешки. Мы с вами посмотрим. Да, можно сюда положить таблетку активированного угля. Это способствует тому, что вода не портится. Посмотрим на результаты через месяц. Прошло три недели с момента, когда я поставила черенки суперострого перца на укоренение. Что мы видим? Вот на одном череночке очень много калюса мы видим на рос по всей длине черенка которая в воде а у второго уже вот такие корешки я не знаю что послужило триггером для того чтобы это здесь появились корешки потому что возможно даже сутки этот черенок был над водой не касался воды вот даже листики Повяли. Вот. но он первым, буквально через трое суток, после того, как опять в воде очутился, пустил корешки. Вот еще смотрите, что у нас появилось, это более быстрый способ размножения супер острого перца. Вот. Нельзя. Вот. Можно, конечно, семенами вырастить, но так быстрее. Здесь мы получаем уже готовые растение, которое цветет и на котором могут завязываться плоды. Вот такой огород у меня. Выращивайте тоже. До свидания, до новых.